Призываю в рыки полноправного богатства для того, чтобы наполнить сейчас все аспекты моей жизни изобилием и богатством, для того, чтобы проявить в материальном изобилии мое духовное богатство, благо и наследие моего Отца Небесного. Призываю сейчас локши рейки полноправного богатства для привлечения потоков изобилия и процветания в мою жизнь радостно, легко и безопасно. Большие легкие деньги постоянно приходят ко мне из разных источников, я свободно принимаю их в свою жизнь. Да, будет так, так на всех уровнях, во всех реальностях, здесь и сейчас. Представьте себя в уменьшенном виде между ладонями и наполните себя из ладони жидким золотым светом, периодически повторяя про себя. Вакшири-рейки полноправного богатства наполняют сейчас богатством и изобилием все аспекты моей жизни, и я легко перехожу на качественно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 я повелеваю, чтобы свет божественной любви и милосердия освободил путь для токов энергии изобилия. Отныне я свободна от всяческих ограничений. Я открываю золотому потоку космического изобилия. Я начинаю новую, свободную радостную жизнь, как хвалебную песнь Создателя Всего Сущего. Я прошу силу моего божественного присутствия, я, есть создать мой счастливый мир на основе вселенской любви и благодати. Да будет так. Я поняла,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 Он руководит мной и направляет на создание продукции, которая является благословением и поддержкой человечеству. Я привлекаю лучших людей для ведения своего бизнеса. Я могу могучий магнит и притягиваю сказочные богатства путем обеспечения людей продукции и системой обслуживания высшего качества.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 Я делаю все во славу Богу. Я становлюсь мультимиллионером. Я соединяюсь со своим сердцем. Каждый мой ток проходит через него и испускает вселенскую любовь, радость и мир. Я знаю, что все едино, и я живу в гармонии и уважении со всей жизнью. Я иду уверенно по пути, следуя водительству моего сердца. На все жизненные обстоятельства я реагирую спокойно и достойно, пропуская через свое сердце и превращаю в любовь. Возлюбленные Абунтантия, Дамара, Дана, Ганеш, Лашми и Седна – Благодарю вас за изобилие, которое вы предоставляете мне в жизни, бесконечный поток прекрасных возможностей, нести свой божественный свет, благо которого распространится и на других людей. Благодарю вас за мир, счастье и любовь, которые вы даете». Спасибо вам за время и энергию, которые дают мне возможность воплощать в жизнь свои мечты и желания. Я с благодарностью принимаю все ваши дары и прошу вас приносить их в Благодарю, дорогой Иисус, благодарю, благодарю, благодарю.